Там еще накидывают по другим танкам команды Tornado Energy. И пока что ситуация такая неясная. Минус Нюк, минус Рина. Два в два остаются у нас команды. Что здесь происходит? Но ну, у нас остался Страй в команде Натус Vincere, Нир Ю и Эйпл в команде Tornado Energy. Также есть еще и Анатолич у Natus Да. Ой-ой-ой, дорогие друзья, что тут происходит? Посмотрите. происходит! Молодец, что он сделал только что? Это невероятно. И опять... Опять Apple вверх дном. Опять Apple. Опять вверх дном. Что-то мне это напоминает. По-моему, зал взорвался после всего. Вот этого происходящего, это нереальный. Это нереальный 1-1. Счет 5-5, дамы и господа! <смех> Это тот самый дикий бот, за который мы любим два этих коллектива.